Тело является ключом к нашему подсознанию. С подсознанием невозможно разговаривать словами. Оно понимает образами, ощущениями. Впервые о телесном запределе телесном подсознании говорил Карл Густав Юнг, назвав его как коллективное бессознательное. Это очень был серьезный прорыв в понимании того, как устроен ум, но мироустройство в целом. А Райх создал реально работающие первые флуидические технологии, машины. Они назывались аргонный аккумулятор и клаудбустер. И принял их на практике, в лечении больных. Но он, к сожалению, покинул этот мир не по собственной воле. Он так и не создал технологии, как работать с коллективным бессознательным. Как работают в с подсознанием? Ну, мы начинаем с диагностики тела, визуальной, либо тактильной. Если мы начнем руками определять участки напряжения в теле клиентов, именно участки напряжения и уплотнения, а не опухшие, отечные или болящие места, то мы столкнемся пример с 10 часто повторяющимися вариантами. Позже оказалось, что такое напряжение Телесные участки можно определить не только с помощью пары простых ручных тестов, но и глазами. Сначала я думал, что интуиция или опыт, или что-то иное, лишь позже, по мере развития метода биологического центрирования, мне стало понятно, что нас привлекают высокие уровни центростремительного флуида, или энергии ЦИ, которые есть суть напряжения телесных участков. Наше тело неравномерно, оно полностью неравномерно, вернее сложно быть равномерным какое-то столь продолжительное время. То есть человек не может быть постоянно центрированным, его что-то все время сдвигает. То есть когда человек центрирован, в его теле равномерное напряжение. Обычно наше тело состоит из участков центростремительности, локальных, более висцеральных структурах и компенсирующих их участков мышечно-фасциального напряжения в опорно-двигательном аппарате. То есть человек реагирует в первую очередь висцерой больше всего. Эмоции вызывают напряжение во внутренних органах, в сосудах. Это переходит на мышечно-фасциальные цепи тела. Когда я говорю об этих вариантах напряжения телесного подсознания, то я имею в виду именно участки напряжения в висцере и плавающей полостях тела. Как раз именно они корректируют или отражают напряжение нашего подсознания. То есть наше подсознание оно э, физически его можно определить повреждением в виде спазмов в висцере. То есть что такое висцера? Висцера с латинского э, языка переводится на русский как растение. То есть к относятся все внутренние органы, которые работают по принципу растений. То есть это кишечник, это сосуды, это печень, селезенка, внутренние органы. В вистере, э, так много клеток, больше чем в головном мозге. То есть э, это и есть основа нашего телесного подсознания. Наши глаза похожи на стрелки магнитного компаса. Через глаза... Проходят тоже флуидические потоки. То есть, что такое флуидические потоки? Это электромагнитные потоки, которые все время присутствуют вокруг нас, в пространстве. Ну, говорят, электромагнитные волны, идущие из космоса, из Земли. В индийской философии это называют прана, в китайской ци. В славянской джива или жива. В лудические потоки принято, что они текут слева вход, а справа выход в теле. Наше обоняние работает аналогичным образом. Недаром, недаром в Аюрведе есть методы анализа запахов при вдыхании их левой ноздрёй. В принципе, мы можем диагностировать участки напряжения только одним левым глазом. Пройдите взглядом продольно от головы до ног. Можно до таза, и обратите внимание, где именно на теле ваш левый глаз как бы залип, именно залип, а не ра рассматривать детали одежды или изгибы тела клиента, или черты его лица. Делайте это еще раз и еще раз, при этом стоит доверять себе, отнеситесь к этому действительно просто как к ничему не обязывающему вас веселому эксперименту, так будет проще и быстрее поверить в себя. Как вариант диагностики напряженного участка тела, куда глаза хочется смотреть. Просто поглядите левым глазом на клиента без всякой цели. Позвольте своему глазу уставиться на какую-либо часть тела клиента. Сделайте это еще раз и еще раз. Можно повторять десяток раз. Также лучше будет каждый раз. Каждый раз вы будете упираться в один из записанных ниже вариантов локализации телесного напряжения, суть которого есть напряжение ума. Или говоря более привычным для аудитории читателя словами, напряжение в подсознании мета метамоделями работы подсознания. И если мы целенаправленно работаем с телом, то мы целенаправленно работаем и с подсознанием. Система ДСВ вам в помощь. Спасибо большое.